Важно понять, как устроена психика, что она состоит из разных частей. Да? И вот все вот эти чувства и эмоции, они возникают не сами по себе. Они возникают потому, что есть какие-то принципы, есть какой-то опыт, есть какое-то мировоззрение. То есть прошивая, переписывая верхние уровни, поменяются и чувства и эмоции. Просто с эмоциями и чувствами возиться бесполезно. Ну, можно там максимум-то отреагировать, типа, там, бла-бла-бла, там, наорать, там, как бы. Но если не прошит верх, как бы, если ваша личность не прошита, не знаю, там, новая версия, там, у нее там, седьмой фона вместо шестого, там, загрузили, например, вот, то э, не, не будет э, никаких изменений долгосрочных. Вот, Получается, что у тебя в детстве сформировались определенные правила жизни. Да, да определенные ожидания в связи с этими правилами. Да. Вот. И эти правила и ожидания, они провоцируют те или иные чувства и эмоции. Да. Вот. А твоя, твоя задача сейчас эти правила ну, как бы достать и сделать некоторую такую ревизию. Инвентаризация правил. Вот мы сейчас будем это делать в отношении мамы. Потому что какие-то правила, они вообще уже вам не подходят. То есть они подходили, там, может, для пятилетней, для десятилетней девочки, а сейчас с вами они не работают. Или работают как-то криво, заставляя вас, э, ну не знаю, жить неполноценно как-то, мучиться, например, там, сдерживать вас как-то и, и так далее.